Всем привет! Сегодня мы поиграем в игрушку Undertale. Это новая игра на моем канале, поэтому поехали! Давно-давно две расы правили землю: люди и монстры. Но однажды между ними вспыхнула война. После продолжительной битвы людям удалось одержать победу. И с помощью волшебного заклятия они заключили монстров под землю. Много лет спустя. Гора Эбот 2010 годы. Легенды гласят, что те, кто взбираются на гору, больше не возвращаются. Так, нажмите 2 или enter Давайте. и вот менюшка наконец-то я очень рад что на моем канале появилась новая игра она не лагает если что поэтому не уходите давайте начнем игру а, ну ник у меня дало потому что я уже пробовал типа вот сделать не УО. и больше вот чем получается 6 букв нельзя да, жалко. Поэтому да, будет uh, не так много буф, ну, точнее, не полный ник. Поэтому все. Ну и что? Давайте начнем. Начнем. Готово. Да, это имя. У нас вот такая красивая хрень происходит. И вот, мы наконец-таки в этой играем, я просто рад. Давайте пройдем. Туннели. Я вообще в Undertale, типа, вот когда я доходил, вот я не очень поиграл, типа, может быть, там денечек до Санса дошел, все забил. Ну, давайте подойдем. Приветик! Я Хваи. Цветочек по имени Хваи. Ну, окей. Хм. Впервые в подземелье, не так ли? Черт возьми, ты наверняка в растерянности. Кто-то должен объяснить тебе, кто... как здесь все устроено. Полагаю, старому доброму, мне придется сделать это. Ну что ж, приступим. И вот у нас сражение. Видишь, это сердечко. Это твоя душа. Благодаря ей ты живешь. Управление стрелочками классно. Окей. Ты начинаешь с очень слабой душой, но ты можешь усилить ее, повышая свой уровень. Окей. Что такое уровень? Это уровень радости, конечно же. Ты ведь хочешь повысить свой уровень радости, да? Не проживай, я поделюсь своей. Опа. А вот и она, радость совсем близко. Маленькие белые дружелюбные пульки. Приготовься. Двигайся. Слови как можно больше. Эй, дружище! Их все упустил! Давай попробуем еще раз хорошо. Ну-ка, и опа. <смех> Это что, шутка? У тебя мозгов нет? Беги в эти пули. О боже, там что-то он написал, и а я интер нажал. Ну все, он разозлился. Ты в курсе того, что здесь происходит? Не так ли? Ты лишь хочешь смотреть, как я страдаю. О боже, нет, я не могу управлять умри хм, весело ней а если я не хочу нет я не сдохну так не, не получится не получится а ну все я помню что сейчас будет а. что за лза? это вы сами прочитайте у меня не вышло ох не нужно бояться это риэль хранительница руин я прохожу через это каждый день чтобы проверить не упал ли кто-нибудь да конечно ты первый человек попавший сюда за столь долгое время идем я проведу тебя через катакомбы сюда кстати для тех кто не знает андрейл это очень сюжетная игра там просто вот о боже дохрена да сюжета ну и давайте сохранимся опа опа тени руин над... висает над вами наполняя вас решимостью узел полностью расстановлен или это не уже хм. сохранить так сейчас подождите так-то лучше давайте пройдем а, добро пожаловать в твой новый дом ну окей, позволь мне обучить тебя, как обращаться с руинами. Здесь нам показывают, как решать ловушки. Так, стоп. Чик. Так, вот так вот намного лучше, а то музыка и род. Руины полны головол... головоломок. Древних связей, ложных вариантов и верных решений. Необходимо находить их, чтобы проходить из одной комнаты в другую. Пожалуйста, привыкни подмечать. Ну, окей. Вообще, вот серые будут где-то по 20 минут. Я-то их буду записывать по 30. Не знаю, как получится смонтировать. Чтобы пройти дальше, нужно опустить несколько переключателей. Окей. Не волнуйся. Не волнуйся. Я отметила для тебя те, которые необходимо опустить. Ну-ка, что на табличке? нажмите z чтобы прочесть надпись классно ну да ну правда я это переключать окей еще один превосходно так сейчас подождите так все я вернулся Ну все давай пройдем в следующую комнату кстати как вам новая обработка да Знай, на человека, живущего в подземелье, могут нападать монстры. И необходимо быть готовым к подобной ситуации. Однако волноваться не стоит. Процесс прост. Когда ты столкнешься с монстром, ты вступишь в, в битву. И пока ты находишься в битве, постарайся завязать дружескую беседу не время а я пройду чтобы уладить конфликт угу. ну давайте э, смотрю вот и э, смотрите я хочу играть по э, как называется ну короче я буду всех убивать но эту штучку я хочу пощадить потому что насколько я знаю там будет э, какая-то стра э, сцена с этой штучкой я бы хотел бы посмотреть на эту сцену поэтому пощада. Как в это играть? Ага, манекен. Оценить. Атака 0, защита 0. Сердце из 2, 3 пуговки. Пуговки? А, пуговки это глаза. Тобой любуюсь. Не первый я час. Окей. Манекен, я думаю, не умеет говорить. Ну, допустим, говорить. вы говорите с манекеном. Три точки. Кажется, он не расположен к разговору. Трель выглядит такой счастливой. Вы победили, получили 0 ОП и 0 монет. Опыта и 0 монет. Очень хорошо. Окей. В этой комнате есть еще одна голова. Окей. Ну-ка, давайте посмотрим. Если честно, вот я когда-то смотрю, но... Я помню, что там будет плау, и, точнее, знаю. На меня напал Фрогет. Вот Говор, теперь его убьем. <свистит> Нет, стоп. Ой. Оценим. ОК. Атака 4, защита 5. Угу. Классно. Угу. Ну, я хочу идти по э, атаке. Теперь не буду никого сидеть. Вы победили. О, табличка. Западная комната. Это схема восточной комнаты. Хорошо. Окей. Здесь делают шипы что-то. Вот и головоломка. Но давай возьми меня. Угу. Ну окей. Ну короче да. Это Анд я его очень давно смотрю, поэтому ничего не помню. <свят> Кажется, головоломки еще слишком опасна. Окей. Пока у тебя все хорошо. Получ... Получ... <свят> Пока у тебя все хорошо получается. Однако у меня есть для тебя серьезная просьба. Доберись до конца этой комнаты своими силами. Прости меня за это. М -м. Нет. Ну окей. Идем, идем, идем. Что здесь будет, лианы и что? Больше ляны. Давай посмотрим, может сейчас будет четко то Ну и. О стол. Может что-то написано? Ху. Ха. О, боже! Понятно, понятно, понятно, понятно. Я была за колонной, все это время. Окей. Весьма важно для оценки этой самостоятельности. Ага. Никуда не уходи, бродить в одиночку опасно. У меня себе, я дам тебе мобиль. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони. Окей, пойдем сразу. Звонок, кого? Этот Рей? Ты же все еще в комнате, верно? Нет. Впереди еще несколько головоломок, которые я должна объяснить. Было бы опасно пытаться решить их самостоятельно. Береги себя, хорошо? А, короче. А я пройду Андертейл до конца. Под веселый шорох листвы вы наполняете сервисимость. Окей. ХП полностью восстановлено. Так, ну, сохранить. О, напали. Ну, давайте сейчас битва проги. Ну-ка, ой, я забыл. Ну-ка, окей. Его атака слабая. Убьем. Опа. Прям посередине. Прыг-скок. Ой. Ничего. У него атаки довольно легкие. Опа. Смерть. Вы получили три опыта и две монеты. Окей. Идем дальше. Ага. Блин, вот я не помню, вот что это. Опа! А. Теперь я понял. Ну-ка, что это за двери? А, нет. звонок, кого а это такое? Просто хотела спросить, что а тебе больше по душе? Корицы или и ириски? Ну, конечно же, и ириски. Я не знаю, и там. они вроде что-то там восстанавливают. Камень, звонок. Ага. Да, я, конечно, да. <смех> так, хорошо, хорошо, я понимаю. В любом случае, спасибо за терпение. О, табличка, очень важная. Три из четырех серых камней соответствуют. Ой, советую тебе толкнуть их. Окей. Ну, го. Давайте, как его толкнуть? Ладно. Фрогит, я тебя убью. Вдох. Квак. Ой, блин. Так, ну, ты ч? Опа. Как тебе такое? Ладно, нам надо толкнуть камень. Окей, чё? Может, с ним поговорить можно? Ладно. Просто я помню одну вещь, что я когда, когда проходил, то, значит, он умер, то там камень сказал, типа, воу, я обратно поеду. Но сейчас такого нету, или это потом будет? Вот это я тоже помню. Не наступа... Ой, мы табличку не прочитали. Ага, вот. Вот такая, типа схема, вот так вот идти. Ну, понятно. Ну-ка. Пожалуйста, не ходите по листьям. Ну, это такой, типа, скрытый смысл, намек. А, ну окей. Прогер, я тебя убью, запомни. Я тебя не буду щадить. Давай. Ой не лезь давай чик все а нет я просто из-за того что не очень ровно попал опал да блин не знаю как я буду последний уровень проходить ваш уровень повысился классно по моему там вот так вот вот так вот опа вот я не помню. <смех> а, вот так вот, блин. Ну, окей, попытка номер два. Давайте вниз. Вправо, вверх. Вот так вот. Конечно. Весьма, ну, его легко-то убить, поэтому пофиг. Ну, я, короче, буду идти по геноциду. Я буду идти по геноциду. И, кстати, в этом видео почти пауз не будет, поэтому, да. Поэтому я не знаю, как, э, чем я думал, когда я говорю, то, что я буду стараться как-то монтировать. Ведь фиг смонтируешь это. Наконец-то мы прошли эту... О, вот! Давайте толкнем. <смех> <смех> мини-желли и мини-жел угу. у них одинаковые меня имена боже ну вот этого а о боже-боже-боже-боже довольно мощно уничтожить хотя бы одного а то они блин мощные Ага, он там издает какие-то звуки. Так, уворачиваемся, главное. О, ну вс ⁇ чик. Ну вс ⁇ минус 27 хп. Шкварчани. Тай. Ниже задумчиво идет. Окей, атака. Все, вы победили. Подвинем вот эти камни. Эй, приятель, с чего ты взял, что можешь толкать меня? Хм, так ты просишь меня подвинуться? Хорошо, только для тебя, тыковка. ковка. Че? Хм, ты хочешь, чтобы я подвинулся дальше, ладненько? Как насчет этого? Хм, не в ту сторону? Ладно, ладно, я понял. Да, давай, давай. Опа. Не, хум. Так мне остаться надо было, да? Ты заставляешь меня реально попотеть. Ну все, мы прошли. А то какой-то камушек вот сказал. Не, фиг тебе. Понимаю, что однажды мышь может покинуть свою нору и взять сыр. Вы наполняетесь Рашимой. Раши... Забудьте. Файл сохранен. Стоп, надо прочитать про сыр. Этот кусок сыра лежит здесь уже довольно давно. Он пролив к, ст э, к столу. Ха. Ага, призрак. Но ну, его надо убить. Ну, он типа спит. Не буду эти звуки. Человек уже ушел. Призрак э, продолжает повторять. Делаешь вид, что спит. Подвинуть его силой? Да. А вот и на столбук. На Чик! А он мне такой уж и не мощный. Так, пап. так я немножко прорвался. Нап столбук прервается спящий битва на Атака. Ну что, мог? Интересно, я не в настроении сейчас для этого, извините. И чё? Он не хочет здесь находиться? А я хочу тебя убить? Ну, глуху. Ладно, я это не буду читать, потому что... Блин, сложная такая. Слабый запах эктоплазмы пронизывает, пронизывает окрестности. Над столбук. Атака. Минус 20, 20 хп. Так, давайте вот так вот. Слабый запах. И сдохни. Все. Эм, ты же знаешь, что не можешь убить проведение. Правда? Нет? Мы вроде бестелесны совсем. Я просто уменьшал свое здоровье, потому что не хотел показаться грубым. Прости, я сделал только хуже. Притворись, что побил меня. О, Вы выиграли, потеряли один опыт. Почему? О, стоп. Ну-ка не пропустил ее, получая распродажи выпечки вниз и вправо а -а -а, все понятно. Ну давайте купим. Вот здесь, верно? Ну год, допустим. Оставить 18 снял. У меня столько нет. Что здесь написано? Получая распродажи выпечки, все деньги вырученные из продажи пойдут настоящим паукам. Окей. Ну, 7 долларов. Давайте. Несколько пауков сползли вниз и дали вам больше. Окей. А теперь идем вверх. Окей. А что нам фрунгец скажет? Ква-ква. Эх. Мои друзья никогда не слушают меня. Всякий раз, когда я говорю, они пропускают мои слова, нажимая X. Верно? Нажимая X. Ох, и ты тоже. А если не нажимать? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, давай. И... Ну, хоть ты меня слушаешь. Окей, okay. что говорит следующий Фрогет? Я слушал, в 4 может сделать тебе полный экран. Но мы уже играем в полный экран. Но что означает -то в 4? 4 фроги-то? Я всегда видел максимум трех фрогетов в этой комнате. Это, мягко говоря, тревожит. Окей, что нам этот фрогет скажет. Слышал, ты довольно милосерден для человека. Конечно же, ты уже знаешь, что монстров с желтыми именами ты можешь пощадить. Что об этом ты думаешь? Ну, я думаю, полезно. Это довольно полезно, да? Помни, пощада значит только то, только то, что ты не хочешь драться. Возможно, когда-нибудь тебе придется пощади, даже если их и на не будут желтыми. Звонок. А я только что поняла, что уже давненько не устраивал. Я не ожидала компанию так скоро. Наверняка тут и там валяются разные вещи. Можешь взять их, но не бери больше, чем необходимо. Однажды ты можешь увидеть что-нибудь, что тебе сильно понравится. Тогда ты захочешь, чтобы у тебя все было в карманах. А -а -а. стоп, чё? Так, чё на табличке? Здесь лишь один пер переключатель. Home. Хом. О, не может быть. Ну, давайте вот это. О, нет. Ага, все понятно. О, стоп. Ой. Лукс приближается. Умри. Прошу, не бросни меня. Нет. Я буду это делать? Ты же понимаешь. А, ну, стоп. Не тыкай этим в меня. Ай. Давайте все. Блин, мне надо провиниться. Ну-ка, какая-то морковка. О, что это? Вегетоид а, вылез из-под земли. Битва. Вегетоид. Умрый. Мощный Свежий, э, свежий утренний перекус Ай, ай, это сложно, это сложно. Блин, М -м -м, бежать Мало хп про э, просто Ну ладно, давайте войдем в эту комнату уже и переключим этот переключатель. Все, наконец-то мы можем пройти. Угу. Дальняя дверь, не ну, выход. Она лишь указывает нам поворот в перспективе. Ну давай. Ничего не произошло. Переключатель нажать. Ничего не произошло. Значит, красный. А! а, -а, -а. Да блин, укс, ты задрал немножко. Ой! Игра окончена. Ты не можешь сдаться сейчас. Да сохраняй решимость. Блин, нет, это сейчас все заново. Я ненавижу себя. Короче, давайте я быстренько на... Э, вернусь. Чик! Итак, я вернулся до этого места. И надо... Ага, окей. Надо все проходить, блин, заново. Окей, переключатель. О, все. Получается. Вот этот надо. Переключатель. А, а какой? Так, не понимаю. Значит, вот здесь мы нажимаем этот проключатель. Мы слышим щелчок. Идем дальше. Может быть, красный? о, Окей. Угу. Так. Давайте просто убежим, потому что... Ну, долго, а мне лень. Просто видео затягивается немножечко. Давайте, бежать. Угу. Да блин. Вообще это мне дико не нравится. Но слава богу, что здесь ловушка сохраняется. может бунить... Да блин, сколько можно? Что? А, ну окей. Получается, остается вот этот приключатель. Давай, нажать. Все, наконец-то. Ага допустим туда давайте пройдем о вы нашли игрушечный нож окей давайте Ну сейчас будет сохранялка. вроде я надеюсь батюшки это за него больше времени чем я думала эм. чё а -а -а а -а -а. Ну давайте это просто скипнем. Скипаем. Просто здесь не особо... Ну типа не очень интерес. Ну и продолжим мы уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока!